Сегодня мы будем э, говорить о стратегемах китайских. Да, мы начали, дошли, прошли вторую стратегему. Вторая стратегема называлась Осадить Вэй, чтобы спасти Джао. Да? То есть, что это значит, ну ее стратегему не будем рассказывать, в прошлой передаче посмотрите. Это значит, что бери то, что уступают без боя. Всегда бери и, и даже не парься. То есть, суть военной хитрости состоит в этом. В том, чтобы действовать как вода. И если ставят за пруду, ну, пытаться ее промыть. но ну, Особенно не усердствовать. А там, куда можно течь совершенно спокойно, туда и надо течь. И вот третья стратегема. Называется она Убить чужим ножом. Очень часто применяемая стратегема. Э, значит, в чем состоит? Ну, Многие люди и детективы читали, и так далее. Состоит в том, чтобы заставить кого-то или какое-то обстоятельство работать на тебя. То есть, чтобы грязную работу сделал кто-то другой. Или создать такие обстоятельства, чтобы сделать, что сделал какую-то грязную работу кто-то другой. То есть, вот э э э э пишут в качестве примеров, Князь Хуань готовил нападение на соседние государства по его приказу был составлен список наиболее искусных чиновников и военачальников вражеского государства. Затем Хуань подписал односторонние обязательства в отношении выявленных лиц, после захвата страны сохранить за ними их высокие посты. Подписание бумаги подкреплялось постройкой алтаря и жертвоприношением. Князь вражеского государства Посчитал своих руководителей-предателями и казнил их. Цель была достигнута без военных и административных лидеров невозможно оказать организованность сопротивления. Князь Хуань выиграл войну. Да, это называется убить чужим ножом. И мы помним, как. В истории 20 века да и вообще в любой истории это часто случалось да как сталин заключил договор с японией да, и таким образом перевел стрелки на Соединенные Штаты И Соединенные Штаты были Вынуждены влезть во Вторую Мировую войну и прочее прочее То есть таких Вещей очень много Мы видели да, вот Тоже как второй Пример приводится Из древней летописи Весна и осень господина Яня И там рассказывается о том Что трем военачальникам по вот, э, настоянию одного из царедворцев, которых хотел их устранить, отправили два персика трем военачальникам и сказали, пусть возьмут из них самые э, достойные, самые доблестные. Ну, можно даже не рассказывать это. Понятно, если два персика, а пусть возьмут самый доблестные, а каждый считает себя самым доблестным. Ну, кончилась история трагично. все вынуждены были совершить самоубийство, все трое, и таким образом э, повергли этот вот э, царедворец, поверг всех своих врагов. Так что, видите, убить чужим ножом, это может быть и китайский вирус, ковид, э, да, который вдруг случайно появился, да, и такое натворил. Да? И, и убить чужим ножом, это может быть и любовь, которая проснулась к СССР, вдруг в Китай так любит СССР, прям невозможно. Да? И все рассказывают о том, что вот жаль, что СССР развалился. Вот сейчас бы восстановить вот этот СССР. Да? Молодцы. Я помню, в своей жизни я тоже часто пользовался этой стратегией. И хорошо всегда получалось Но я всегда делал это очень очень искусно Можно даже записать это в аналы. Я помню случай, когда э, воевал с Аяцком У меня был комитет по борьбе с Аяцком Он был действующим губернатором Я действующим депутатом И э, в общем-то в... В окружении Аяцкого практически все люди работали ну, на нас. Да? То есть, они сливали информацию и прочее, прочее, прочее. Да? Ну, На нас, когда я говорю, я имею в виду себя и Володину, потому что он тоже в этом участвовал. Вот. И был один человек, которого ничего мы с ним сделать не могли. Очень верный Яяцкого человек, Саша дурнул Он не глупый. Он очень волевой человек, порядочный человек, по крайней мере в то время был порядочным человеком, поэтому никак мы его не могли выковырить. А он служил верой и правдой Аятскому и э, мог говорить ему то, что не говорили другие. И что было нам делать с Дурновым? Мы поступили просто Я издавал газету Далой Аяцков, она называлась Естественно, он Аяцков Получал каждый экземпляр и смотрел И однажды на развороте этой Не на развороте, а на Титульном листе, на первом Этой газеты мы поместили Знаменитый плакат Помните, а ты, ты записался Добровольцем Ну там красноармеец, а лицо у него какое-то Непонятное, да, и вот он там Пальцем показывает а мы взяли и поставили портрет Саши дурного очень органично, такой красноармейец. настоящий такой красноармейское лицо. И было написано, ты записался в комитет по борьбе советского. И все, и просто газету запустили. Дима получил... Естественно, эту газету, как мне потом рассказывают люди, которые у него работали в рангах вице-губернаторов и все, и, говорит, получил газету, говорит долго, шарашенно смотрел, и потом раз вызывает Сашу Дурном, говорит, слышь, а это твоя фотография? Он говорит, да, моя. Он говорит, нет, Он говорит, это ты? Он говорит, ну, это не я, это моя фотография. Он говорит, а почему ты на этом плакате э -э Комитет по борьбе с Тут Я не знаю, мальчик что-то прикалывается, веселится Ну, тут говорит, а, ну хорошо, иди И Через две недели Саша Дурнов уехал на новое назначение в Москву То есть, Дима от него избавился Вот это называется убить чужим ножом Самого Диму как-то мы тоже так же чужим ножом убили Я помню, это... Он после уже увольнения с должности губернатора получил назначение в Беларусь в качестве посла. И все думали, что его уволили потому, что он там что-то с Лукашенко не поделил. На самом деле это не так. На самом деле его... Мы ждали, какую-то наплошность совершит. Его адвокат заявил в суде, а судился он со мной, судился с телеканалом, который фильм Святотатство представил. А вы помните этот фильм? Я вам показывал. Если кто не видел, зайдите, там есть у нас фильм Святотатство про да? И, Ну, интересно, это первый такой антикоррупционный фильм. Он тысячи 2004 да, года. 2004. Представляете, какой старый. 15 лет вот, и э, Адвокат заявил, что э, вот, э, нужно какие то деньги взыскать с этого телеканала, потому что люди посмотрели фильм. И им этот фильм там, в общем-то, очень плохую службу Он Аяцкого сыграл. Но самое главное, что Путин из-за этого, вот из-за этого фильма, не назначил его на должность. А соответственно, Аяцков не получил зарплату такую-то, то не получил, пятый не получил, десятый не получил. И я, что сделал? Я просил адвоката, ну... Текст писал я сам. Отправить телеграмму Путину. И там было написано. Понятно, я понял, что Путин эту телеграмму не получит. Но я знал, кто ее получит. Там в администрации президента. И там было написано. Там, Уважаемый Владимир Владимирович, я там адвокат такой-то. Э, сообщаю, да, там, что, что в результате значит, вот, э, судебного... Процесса Гражданского, да, выяснилось, что вот вы приняли такое решение, как утверждает Аяцков, и поэтому его не назначили, потому что посмотрели фильм «Святотатство», а, соответственно, он потерял такие-то деньги и требует с истца с моего, э, то есть, с с моего, так сказать, э, там какие-то достаточно большая сумма денег требует эту сумму денег и прочее и прочее и прочее, прочее и пишет Отдаю себе отчет что я не могу вызвать вас в суд в качестве свидетеля но все-таки ответьте письменно для суда смотрели ли вы фильм святотатство повлиял ли это вашего решения на, на ваше решение назначать Аятского и прочее и прочее, прочее и много всего ну естественно туда эта телеграмма пришла пришла она Сразу же, да, очень быстро, я знаю, куда пришла, люди посмотрели, сказали, ни хера что он там вот Таяцков совсем что ли обнаглел в суд, там он за бабки судится, там а, а пытается Путину в суд в какой-то сраный Саратовский вытащить, и в общем был скандал, и в результате тот э, перестал быть послом в республике Беларусь, то есть вот... Это реальная стратегема убить чужим ножом Прошу прощения, что долго рассказывал Как-то сегодня много я думал о том вот, варианте с СССР и со всеми делами И как-то мне кажется, что он самый реальный для продвижения путинцами и Китаем